Состоялось расширенное заседание экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском университете и Межвузовского координационного совета Республики Татарстан. Все подробности далее.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 процента опрошенных удовлетворены состоянием дел и конечно в основном мы соответствуем трендам федеральному общефедеральным, с той лишь поправкой что у нас всегда чуть выше там оптимизм чуть выше удовлетворенность, да и чуть выше результаты работы местных властей люди оценивают при в общем-то тех же трендах и с точки зрения роста и с точки зрения падения.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 депутатскую неприкосновенность, зарплату, там, автомобиль с мигалкой, да? но будет также решать вопрос, связанный там, с экологией, с дорожным строительством и прочее, прочее. Вот, вот это надо учитывать. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.